Сон наоборот, я спотыкаюсь на ровном, сон наоборот, и я спотыкаюсь на ровном месте, сон наоборот, волос чашки моей воды, Грязный бинт и окно за окном. Грязный бинт и окно за окном Я увидел тень и Я видел в небе, а там кто-то ходит Я увидел тень Блуждающих окон, восковые огни Грязный бинт и окно за окном Грязный бинт и окно за окном Заплетите мне, я торчу на одном и том же Заплетите мне, а все равно уже кайф прошел Грязный бинт и окно за окном Грязный бинт, и окно за окном. Грязный бинт, и окно за окном. Грязный бинт, и окно за окном.